Почему этот вопрос поставил? Потому что происходит э, удивительная вещь. Люди хотят, чтобы у них возник постоянный, регулярный, прогнозируемый заработок, большего ли размера, меньшего ли размера, основной ли, дополнительный ли? Но всех интересует нечто такое нечто такая машина да? машина такой механизм который который вырабатывал бы деньги вот я так понимаю этот вопрос но что у нас получается у нас получается что подавляющее большинство людей а, приходит а, сюда с идеей как будто они все написали цифру 1 то есть прийти э, заработать какую-то быстренько сумму денег Вы понимаете э, очень это очень важный момент с этого с этого надо начать разговор я считаю э, обсуждая любой проект не с маркетинг плана который э, как всегда, так сказать, во всех случаях практически 99,9% начинают рассказывать про маркетинг, про щедрый, замечательный, сколько вы тут денег заработаете. С моей точки зрения, она как бы такая не очень традиционная, но я считаю, что она правильная. Разбираться надо не с маркетингом, с маркетингом надо разбираться только во вторую очередь. А в первую надо понять вообще, а будете ли вы тут вообще деньги зарабатывать или не будете. Один из двух вариантов: либо да, либо нет. Третьего не получится. Так вот. Первый вариант, первый вариант это на самом деле это люди, любители, которые ходить по хайпам по различным. Что такое хайп? Это краткосрочный проект с очень высокой степенью доходности. В принципе, хайпы это лотерея. Вот можно ходить по хайпам, если у вас есть деньги, если вы можете себе это позволить, пожалуйста, нет никаких проблем, ходите по хайпам, пытайтесь там заработать. Но должны все четко совершенно понимать, что такого рода проекты ⁇ это все лотерея. Вы можете выиграть, но с гораздо более э, высокой вероятностью вы можете проиграть. Если мы говорим о том, что, ребята, вот я хочу, чтобы вот у меня появился, вот я хочу создать такой механизм, вот такую машинку, да, которая бы мне вырабатывала денежки. Регулярно, постоянно, с достаточной степенью прогнозирования и так далее, и тому подобное. Это только и единственно проекты МЛМ. Сетевой маркетинг. Других вариантов нет. Может еще один э, быть э, вариант. Вот в, том, в той же синтере, той же синтере э, можно вложить сразу крупный денег, Это инвестиционный вариант. Можно сразу вложить крупную сумму денег э, от тысячи э, монет, от тысячи монет, да, это сколько получается, и получать на нее там по 7% ежемесячно. Э, так сказать, тот самый дополнительный заработок. Очень выгодно, потому что если вложить эти деньги сейчас, то с учетом того, что у нас есть все основания, мы сейчас поговорим об этом, что рост монеты реально будет, то эти 7% в монетах, причем в монетах, не в долларах уже, так сказать, не в нашей фиатной валюте, а в монетах 7%, с учетом того, что э, монетка будет подрастать цене, дополнительный приработок или, может быть, я остановлюсь, не знаю, кого как, может оказаться очень интересно. Это инвестиционный вариант. Проблема в том, что э, зарабатывать, идут, э, зарабатывать деньги идут э, люди, у которых как раз с деньгами есть определенная проблема. Их ясно и конкретно не хватает. И для того, чтобы начать зарабатывать деньги, вообще вот, за, вообще заработать деньги, да, заработать деньги. Надо правильно сориентироваться, можно ли в этом проекте, куда вы пришли, вообще, в принципе, зарабатывать деньги. Это один вопрос, который надо обсудить. И второй вопрос. А готовы ли вы, пам -пам -пам, а готовы ли вы в этом проекте зарабатывать деньги? Потому что наблюдается одна поразительная совершенно картина. Люди все понимают, понимают, что нужно делать какие-то определенные простые действия, но их не делают по каким-то там причинам, по-разному. И поэтому не могут. Сейчас мы вторую часть пока оставляем, и давайте с вами разберемся с главным, с главным вопросом, что это за проект, в чем его суть. В чем, даже не в чем его суть, а чем этот проект отличается от всех остальных. Этот проект, криптовалют, если вы знаете, существует больше тысячи. Море криптовалют, можно куда-то вкладывать, приглашают, там, давайте, вот, ребята, участвуйте. Быстрые денежки там растут, цена растет. На первом этапе так это происходит. Да, цена растет за счет того, что первый -то поток пришел, а потом... Что там с этим делать? Застыло и пошло обратно. Так вот, какое место в этом, на этом поле криптовалютным занимает Синтера? Она занимает фактически единственное место. Есть еще одна компания, очень интересная, я не буду про нее говорить. Она немножко по-другому сориентирована, но идея та же самая, да, что и у Синтеры. То есть фактически две компании сейчас на поле, вот на этом криптовалютном есть, которые привязывают свою монету, свой блокчейн, заряжают на то, чтобы работать совместно с реальной экономикой, с реальными проектами, которые экономическими программами, проектами, идеями, которые реализуются на земле. То есть таким образом, таким образом, они обеспечивают спрос на монету, спрос на эту монету. Потому что когда монета привязана только работает на бирже, она ничем не обеспечена. Вот есть блокчейн, который ее вырабатывает, ну и все, и больше он никак не используется. И тогда начинаются какие-то спекуляции, особенно с биткоином, да, он до 30 тысяч вверх, до 8, вниз, там, куда он пойдет, никто предсказать, на самом деле, реально не в состоянии. Вот. Здесь, здесь получается другая картина, здесь получается, что, еще, да, еще такой момент, ведь что, от, от чего зависит спрос, от того, насколько нужна эта монета. Это не зависит ни от доллара, ни от рубля, ни от евро, ни от гривны, вообще ни от чего. Криптовалюта ни от чего не она живет по своим законам. У нее главный основной закон. Она востребована или она не востребована. Если она не востребована, большой привет, можно поиграть и плюхнуться. Если она востребована, тогда уже можно смотреть, идет, о чем идет разговор. И то, что по факту сегодня видно, то что по факту сегодня видно, что сентера это, пожалуй, единственное, ну, плюс там еще кое-что, плюс еще одна компания, но фактически единственное, которое реально опирается на реальный сектор, завязывается с реальным сектором. Причем не просто с реальным сектором. Вот они не, а не к сельскому хозяйству привязываются, не а, к выплавке алюминия, а, не к таксомоторному парку или еще какой, то Она привязывается к очень интересному явлению под названием шеринг-экономика. Это явление родилось от э, того, какой-то определенной безысходности, потому что весь мир за последнее время стал жить хуже, тяжелее стал жить. Европу возьмите. Где те шикарные пенсии, хорошие жизни, хорошие зарплаты? Все это очень сильно поехало вниз. Про остальные страны мы не говорим вообще. То есть стала востребована какая-то такая идеология, такая идея, которая позволила бы людям не реально хорошо экономить, управлять экономией своей жизни. То, что вам всем хорошо известно как кэшбэк, это ну, штучка хорошенькая такая, <къем> она дохленькая, и э, все магазины, которые предоставляют кэшбэк, и все системы, которые работают с кэшбэком, они там немножечко так, не то чтобы там мухлюют, но делают все аккуратно, чтобы остаться при своих, и все-таки какой-то кэшбэк вам выделить. Это ерунда, это мелочи, это не является на самом деле вашей реальной экономией денег, не является. Потребовалось что-то гораздо более серьезное, потребовалась другая философия жизни, то есть перейти от а, философии сверхпотребления или такого насыщенного какого-то потребления к потреблению такому, когда можно всеми вещами, которыми ты в данный момент не пользуешься или еще что-то, делиться друг с другом на платной основе, да? Это что-то, знаете, типа такого ателье проката. Только ателье проката можно сделать там в каком-то месте конкретном, да, и собрать там кастрюлю, с короткой не знаю, там что, коляски, какие-то аккордеоны, там что-то что, что может там на прокат вот выдавать там на какое-то время. Тут немножко такая легкая аналогия есть, но это другое. Это, это серьезная философия, которая будет, я больше чем уверен, потому что это уже есть практика такая, да, очень сильно востребована молодежью. Молодежь жить хочет, деньги нужны, с деньгами сложно, с работой у многих сложно, и шеринг экономика дает возможность реально, реально устроить свою жизнь таким образом, что осуществлять экономику или зарабатывать вот на этом шеринге. То, что это система начинает начинает обороты и причем так хорошие обороты это дает нам всем маяк у нас китай как всегда китай да? там говорят так значит в 2018 в текущем году ввп процент ввп внутренний валовый продукт понимаете не шутки 1 7 процентов ввп будет получено за счет деятельности вот в сфере шеринг экономики. А в 2025 друзья через 7 лет всего 20, 20 ВВП будет давать обороты шеринг экономики. Понимаете какая штука? То есть то есть. Получается что? Что мы находимся в самом начале пути раскрутки вот этого тренда, этой идеи этой идеи, и если правильно ее оседлать, то мы здесь можем заработать деньги. Если бы мы взялись, вот там каждый сам по себе, самостоятельно, ну, вот у меня друг Саша, мы с ним скооперировались, там какую-то комнатку сняли, что-то в этой комнате ее потом сдаем в аренду, такой, знаете, такой вот небольшой бизнесочек какой-нибудь. Что сделала Синтера? Потому что, ну, как вот коммуницировать, там, обязательства какие -то. Что сделает Синтера? Она свой блокчейн, блокчейн, да, это блоки информационные, привязанные к информации, ко времени совершения там какой-то сделки, внесения этой информации и так далее, и так далее. Она распределена по всем компьютерам, по всем участникам этой сети, которая входит, вот, будет входить, значит, в эту компанию, да, в эту Синтеру. Вот. Она э, на основе блокчейна создает, и я надеюсь, мы 1 июня, где-то вот так вот должно быть, по идее, увидим саму программу, э, сам вот этот продукт э, компании, которая, которая и, позволит, и позволит объединить всех людей, независимо от того, в какой стране, в какой деревне, в каком городе они находятся, не суть важно. То есть, если раз ты, у тебя есть доступ к сети, ты попадаешь в этот блокчейн, в этой системе, все. И там вы все встречаетесь, продавцы, покупатели, компании, которые предлагают там свои услуги напрямую людям, не через магазин, не через оптовые базы, не через кассы. Аэрофлот или еще там чего-нибудь напрямую могут предлагать, так сказать, свою продукцию, особенно если она такая дорогостоящая, которую можно покупать в складчину и пользоваться складчину. И для себя лично, и для бизнеса можно точно так же покупать. Понимаете, да, вы, вы понимаете, что получается? Это создается особый интересный мир, в котором, в котором вообще все будет устро... устраиваться так, как будут устраивать его жильцы этого мира. Я не сказал, еще один такой момент, да, если ты покупаешь тысячу монет, на сегодняшний день это сравнительно недорого, это всего 60-70 тысяч рублей, это всего чуть больше тысячи долларов, но ты приобретаешь возможность предлагать компании какие-то свои варианты, свои идеи по развитию компании. Раз. Еще что, есть такая платформа ⁇ комьюнити ⁇ то есть ⁇ комьюнити ⁇ это общество, которое будет действовать вот в этой программе Синтеровской, да, в которой можно выдвигать разные идеи, голосовать, обсуждать. То есть это целый отдельный свой собственный мир, который будут формировать те люди, которые в него ходят. Вы представляете, какой красоты и силы эта идея? Это, простите, изражение, это просто чума. И теперь, если мы плавно, то есть эта перспектива совершенно необыкновенная, и теперь, если мы плавно вернемся к текущему дню, и к вопросу о том, а как входить в эту Синтеру, а там вот оказывается надо, чтобы вот 100 долларов там как минимум да, потратить, чтобы войти, вот, а денег как бы нет. Почему я подробно постарался, ну, по возможности поподробнее рассказать вот эту вот часть описательную, что вот это, вся этот проект вообще представляет, да? Для того, чтобы понять, вы готовы, если вы прониклись этой идеей, если она вас зажигает, если вы тащитесь от этой идеи, то это просто невероятно, что можно делать. Вот. Тогда вы будете решать задачу, где и как вам раздобыть столько долларов, сколько нужно, чтобы в эту компанию вступить. Рассчитывать на то, постольку поскольку это система MLM. Бинар ли там не суть важно? Везде принцип один: до тех пор, пока юбка не начинает отрастать и двигаться вниз, ваши доходы будут низерными, малюсенькими. Не может ни одна компания хорошая, плохая, лохотрон или вообще замечательная, не может, исходя из логики построения самого бизнеса, делать так, чтобы люди на первых порах сразу стали зарабатывать э, какие-то большие деньги. Но в чем фишка? Вот кидаться в этот омут или нет? Идти туда или нет? Только если ты сознательно понимаешь четко, какова реальная перспектива за этим делом. Тогда, тогда если ты понимаешь, что вот эти 10 уровней, которые компания дает, 10 уровней, с которых вы можете получать деньги, постепенно, конечно, постепенно, постепенно двигаясь, инвестируя туда и расширяя свои возможности, 10 уровней дает, это они по-любому у вас когда-нибудь образуются. У вас сейчас могут быть трудности определенные с приглашением людей, потому что вы сами до конца еще не понимаете какие-то вещи. Я сейчас перед вами выступаю, я сейчас тоже некоторые вещи не понимаю, сейчас разбираюсь с этим белым листом, white paper, там, где есть нюансы очень интересные, на которые мы как-то не обращали внимания, так сквозь это пролистнули, посмотрели, там есть интересные нюансы, которые, о которых надо будет рассказать. Поэтому сейчас, может быть, в этот момент сложновато кого-то будет пригласить. Но если вы, я это подчеркиваю, перестанете приглашать в компанию зарабатывать деньги, а будете приглашать людей вообще вот в новый совершенно мир, который они сами будут формировать, и это не где-то там построение коммунизма через 20 лет. Это будет работать и быстро. Это будет работать, и изменения в этом плане будут э, происходить э, довольно быстро. Конечно, программа, как всегда, она потребует доработки, там какие-то нюансы, что-то будет работать, что-то нет, будет отрабатывать, но вот эта вот платформа, которую они задумали, она будет совершенствоваться и будет работать. И если вы понимаете, что раньше... Позже, как угодно. Но эти 10 уровней под вами, они сложатся. не завтра, не послезавтра. Через год, я не знаю, через полгода от многих факторов будет зависеть. Есть смысл тогда зайти и потерпеть какие-то моменты. Тем более, что в других проектах и терпеть не надо. Вы здесь все, большинство из вас подавляющие, люди, опытные в том плане, что... Вы уже принимали участие во многих проектах. Во многих проектах вы уже принимали участие. И какой результат у вас был, вы прекрасно знаете. Мне тут нечего просто добавить. И вот здесь появилась такая возможность. Вопрос в том, сделаем мы это или нет. Вот так вот ставится вопрос. И сделаем этот. я абсолютно в этом убежден. Может быть, там руководство... Сверху не очень согласна, возможно, меня там подвергнут критике, но я абсолютно убежден, что людей надо приглашать вот в эту новую жизнь, которую они сами могут делать и которая будет строиться с ними или без них, но она будет возникать и будет работать. И те, кто сейчас туда попадет, мы же в самом начале стоим. То, что ICO началось это делать десятое. Ну, хорошо, конечно, по доллару купили, по доллару пять там купили монетки, ну, все здорово. Но на самом-то деле важно не это, важно вообще, что мы находимся в самом начале этого процесса. Вот что классно. То есть к тому моменту, когда вот я где-то употребил такое выражение, что когда информация о Синтере будет литься из каждого крана, водопроводного, понимаете, тогда наша ситуация качественно изменится. А наша задача сейчас заключается в том, чтобы двигать вот эту идею, Деньги, какие по маркетингу, я проведу потом как-нибудь отдельное занятие. Скоро, наверное, я это проведу на какой-то из оперативок. Может быть, в этот четверг, может быть, следующий. Когда уже у меня будут данные не только вот по тому, что там на сайте выложено, но и другие там кое-какие наработки, чтобы представить это толково, чтобы люди понимали, когда и какие они деньги смогут заработать. Чтобы не получилось так, что наобещали там с три короба, вот, там, ну, действительно, компания обещает, да, действительно, там будет. Но ты дойди туда, туда еще дойти надо. А как начать, как сделать первый шаг, как второй, как третий? Как туда дойти? Вот должна быть какая программа, у каждого, каждый должен понимать, как он туда будет двигаться. Когда мы туда придем, там что разбираться? Там все будет понятно. Сейчас самое главное. Это тот самый сейчас период, когда решается вопрос. Ты в игре или не в игре? Ты готов или не готов? Ты будешь зарабатывать или не будешь зарабатывать? Или ты будешь продолжать ходить по тем проектам, как тебя приглашали раньше? Вот, вот что сейчас важно определить. Все остальное вторично. То есть разобраться с проектом углубленно, посмотреть, приглашать людей, что-то вот не можете сами сказать, приглашать вот на такие вот вебинары, где есть вот такой товарищ Васильев, который будет вот рассказывать эти вещи. А в конце концов, и вы сами тоже скоро будете рассказывать, если только вы не будете просто слушать, а откройте интернет, наберете «Шеринг экономика» и почитаете вообще, что об этом пишут, а как в Казахстане с этим делом, не только там в Китае, а как в других странах, а что в Европе делается, а какие варианты там, что там шерят, или еще что-то, как вот Понимаете? Но чем больше вы будете читать, разбираться с этой темой, а не с маркетинг-планом. Маркетинг-план – это штука для бухгалтерии, чтобы вам начислять правильные деньги. Ну, конечно, мы разберемся, это надо знать. Но в общем и целом, не замораживаясь очень сильно по этому поводу, деньги будут только в том случае, оттуда из этого маркетинг-плана к вам придут. Если вы будете делать правильные шаги, правильные действия будете делать. А правильные действия только одно. Надо, надо вернуться к истокам MLM. Это же канон MLM. Ценность продукта. Сейчас какой продукт не возник по подавляющему большинству компаний, ну кроме там стареньких там каких-то, да, там типа MV и все проще. Продукт, штука такая. А, что зарабатывать? Мне сейчас денег надо зарабатывать. Что зарабатывать? Люди по поводу продукта не заморачиваются. И если вдруг что-то в компании случается вот выкинул этот продукт, да, <смех> все, заработка нету, понимаете? То есть продукт мало кого интересует, поэтому не работает нифига. А здесь вот этот замечательный, совершенно шикарный продукт, он просто в чистом виде, просто классический. Вот вышел, когда человек познакомился с этим продуктом и сказал, я не могу молчать, я не могу об этом тебе не рассказать, подруг, друг подруга и так далее. Вот эта классика МЛМ в чистом ее виде. Вы видите, я достаточно эмоционально рассказываю, я вам честно говорю. Меня просто распирает вот эта идея. Мне уже давным-давно пенсионер. Я прекрасно понимаю, что вообще это как, как бы вот молодежь вот поболее а, должна принять участие. Вот здесь вот она зацепит, пойдет только в путь, как говорится. Но меня просто прет вот от этой идеи, от того, что здесь можно реально сделать. Понимаете? И когда это вот так, все у вас будет прекрасно работать. И когда уже там люди будут выстраиваться к вам в очередь, чтобы попасть вот в, этот, в это комьюнити, в это сообщество. Вот что такое проект Синтера. Оговорочку сделаю определенную, потому что вы должны понимать абсолютно все. Смотрите, Проект Синтера – это стартап. Что такое стартап? Это компания, которая заявила о каких-то своих намерениях, целях, она что-то такое хочет сделать, и э, она начинает свою работу. У нее нет никакого еще опыта, нет никакой истории. Это вам не там с 80-летней историей почти, со всеми делами. да. Это новичок на компанию, вот она вышла, у нее пока только заявление. И... Как оно будет двигаться дальше, мы должны держать руку на пульсе и смотреть внимательно за этим делом. На каждом этапе. Вот то, что мы видим сейчас, изначально мне очень понравилось. Мне понравилось руководство компании, человек, который ее возглавляет. Это реально конкретный бизнесмен, серьезный, без дураков. И команда, Соответственно, там образуется. первый пунктик, второй пунктик, смотрим. Объявили, что 1 апреля начинается ICO. Пошли продажи момент. Отлично, блестяще, никаких заминок, никаких срывок, все работает четко. Была атака, отразили, хорошо. Смотрим, что дальше происходит. Идет рост, идет рост. И идет рост, я вам скажу, вот структуры, да, что меня э, удручает иногда за счет иностранных, это э, дальние зарубежья, э, партнеров, понимаете, какая штука? Нас там, россиян, украинцев, казахстану вот три, вот, да, такие республики, которые, как бы всегда, вот, в МЛМ там вот, наиболее активны, нас там меньше всех вместе взятых, вот. Вот три, три страны взять, да, нас там меньше всех. Почему? Потому что, э, потому что сейчас происходит работа, приглашают в Синтеру. Ну, часто, да, по привычке, как уже привыкли, так как не работает. Пошли, здесь можно заработать. Как только вы говорите, можно заработать, вы сразу, я вот уже говорил об этом, повторюсь, наверное, не лишний раз бы сказать, вы сразу... Встаете на одну площадку со всеми конкурентами, вашими мыслями, немыслимыми, которые говорят, вот, у нас тоже можно заработать, у вас фигня, у нас лучше, у нас такой маркетинг-план просто вообще щедрый до невозможности. Это раз. Второе. Когда человек э, думает только о том, чтобы заработать деньги, а делает при этом неправильные шаги, неправильные шаги э, по развитию э, структуры вступления в компанию, все просто никто об этом не рассказывает. Он очень быстро терпит, ну не неудачу, скажем так, на этом этапе он терпит разочарование. Пришел в компанию, а блин, тут все как всегда. Понимаете, какая штука? Это не сказать, я не сказал. А потом вот э, Лариса у нас, значит, э, должна оправдываться и рассказывать, а почему вот кто-то кому-то не сказал, что э, 100 долларов вот э, надо иметь, чтобы войти в этот бизнес, войти в этот шикарный бизнес, 100 долларов. А люди рассчитывали, что 4 долларов им хватит. И вот она, значит, там по всем чатам должна была за всех оправдываться. Понимаете, это неправильный постановка вопроса. Каждый спонсор, который кого-то приглашает, должен давать полностью всю правдивую информацию. Никакие проблемки, а их будет, естественно, у этого стартапа, потому что надо будет выравнивать вот этот вот запуск этого корабля это нормальная ситуация. Здесь все в этом плане абсолютно нормально. Вот. Потому что по всем вот реперным точкам, которые я вот так вот смотрю, вижу, да, нормально. Ориентировка нормальная, азимуты все нормальные, все хорошо. Вопрос теперь только в, нам, как, в нас, как мы. Сделаем это для себя, чтобы мы, наконец, сделали для себя что-то реально путное, хорошее, классное. Чтобы нам было здорово и чтобы у всех у нас были деньги. Естественно, люди работают для того, чтобы появились деньги. Вопрос в том, как к этому подходить. Я постарался вам сейчас изложить свою точку зрения, как к этому надо подходить. И э, какие-то определенные наработки, какой-то опыт знания подсказывает, что именно этот путь, да и классики MLM, простите, если взять и сейчас их пересчитать, вот ничего не изменилось. Вот если что-то изменилось, это все испортили, угробили. Всю, весь сетевой бизнес. Поэтому люди так относятся, относятся к этому. А сетевуха. Вот такое вот слово. А это шикарнейший бизнес. Обалденный совершенно. Обалденная система. Вопрос в том, чтобы ее правильно использовать в правильном месте. Правильное место, я считаю, у нас однозначно возникла Аккуратно заходим мы смотрим, но и работаем соответственно. Но, как учили классики, ну не марксизм и ленинизм, а классики МЛМ. Тот же самый Джон Каллинч все эти домфайлы, уроки на салфетках и так далее, и так далее, все вот эти вот желтые книжечки, которые появились в свое время в конце прошлого века, в конце 90-х годов, да, вот эта классика, берите, открывайте, читайте, смотрите, наслаждайтесь и понимайте, что это, это единственное, что работает. Все остальное, вся эта вакханалия, которую устроили хайпы, потом сюда добавились криптовалютные хайпы, это, конечно, рынок, уже что сделали но я хотел бы чтобы мы все понимали отделяли зерна от плевел у нас все может быть очень классно давайте это сделаем на следующем вот на следующей оперативке, не знаю получится ли в этот четверг но вот следующий уже точно тут мы никуда не опоздаем я все-таки подготовлю по м -м, маркетинг планам, по вот всем вот этим вот делам по всем возможностям компании которые уже э -э прорисовываются да? Я вам дам э, отдельную информацию. А на сегодняшний день, чтобы вы понимали, что вы попали время подходящее, место подходящее, попали туда, куда надо. Потому что других таких компаний, их не было и долго уже, и я пока не просматриваю ничего, э, что-то близко, хотя бы даже отдаленно как-то похожего. Вот у меня Все. Если у вас есть какие-то вопросы конкретные, пожалуйста, задавайте. Если я... Так, прошу прощения. Вот так вот. Если я смогу дать вам сейчас ответ, я вам отвечу, пожалуйста, задавайте вопрос. Ряд, чего хочется, да? чтобы вы прониклись вот этой вот грандиозностью, сопричастностью к тому, что происходит. Вообще одни китайцы должны это понимать? Почему мы это не можем взять себе на э, вооружение и обращаться ведь тогда с этой темой, не хочешь там вот, заработать, а послушай, вот вообще жизнь свою устроить по-человечески. Вот какая возможность появляется, понимаете? Это можно обращаться к любому человеку. не Совершенно не обязательно, чтобы у него был какой-то опыт в сетевом бизнесе. Абсолютно. Потому что идея совершенно другая. И вот та платформа, которая будет в этом приложении, вот в этой программной, вот в этой, на этой платформе, да, заложена платформа, она будет давать большие возможности, она будет, безусловно, постоянно совершенствоваться. Вот. Она будет возможностью для общения, для создания, вот то, что я называю тусовка. Что такое тусовка? Да? Это когда ты делаешь дело с удовольствием, когда тебе нравится то, что ты делаешь. Когда нравится, что ты, вот, ты помогаешь людям действительно зарабатывать денег через вот эту систему. Когда люди приходят, это классно, да, вот я организовал так вот свое дело, действительно мы там сэкономили, вот у нас тусовка летает вот, значит, по всем каким-то местам, да, или там наоборот, там дачники, там блин, там сможет придумать все, что угодно, понимаете? И платформа позволяет вам высказывать эти свои идеи там. И если вы находите своих сторонников, если сумели э, заинтересовать, вы создаете вот это именно комьюнити, вот это сообщество. Вот в этой отдельно взятой стороне под названием Синтера. Вот что ценно. То есть жизнь смыслом другим наполняется, таким гораздо более веселым, чем окружающая действительность. Слишком много стрессов, слишком много негатива того, которого происходит. А здесь есть возможность через вот это заняться совершенно другими делами. Это такая самореализация определенная. Да? Что человеку нужно в жизни? Деньги. Нужны, конечно, деньги. Душе это нужно в первую очередь, что самореализация, что ты полезен, что ты нужно, что ты э, с радостью общаешься с людьми. Yeah. Задача была такая, чтобы вот это главное донести, потому что с деньгами, с маркетингом мы... Разберемся. Это важный элемент, он нужный, но он не основной. Основной – вот это то, о чем я говорил. Если вопросов нет, вопросов нет тогда мы сегодня с вами прощаемся. Спасибо, что значит, вы пришли на это мероприятие, послушали. Несите это дальше. Приглашайте новичков. Приглашайте новичков. Я не знаю, как будет выглядеть следующее, конечно, с ними придется повторяться, потому что тут э, э, как бы основные вещи, которые надо доводить э, в первую очередь. А на оперативках мы уже будем смотреть, как я говорил, э, нашу текучку текучку, разбирать. Это уже, э, так сказать, для людей, которые, которым на, вот зашли, теперь надо как-то определяться, да? Где-то деньги кому-то искать, где-то еще там что-то. Риск определенный, понимаете, вот э, есть определенный риск. Я вам когда сказал, что это… Так, простите, сейчас я, так я вам сказал, что это стартап. Что вы стартап? Это, конечно, риски определенные есть. Но вдруг там что-то компания не вырубит или еще что-то. Есть риски определенные. Это надо точно понимать тоже, да? Но фишка заключается в том, я вам говорю, как ну, человек, вот, предприниматель, да, бизнесмен с большим опытом работы, с достаточно большим опытом нет риска никогда вот если никакого нет денег вообще нет шансов то есть раньше если говорили кто не рискует тот не пьет шампанскую знаете так гусарский тоз да то сейчас с моей точки зрения вот правильно эту фразу говорит так кто не рискует тот труп у того нет никаких шансов вообще ни на что но риск этот должен быть оправданным не Идти играть в рулетку, повезет, мне говорят, дай как поставлю там на красный или там на зеро там все вот эти вот, все свои там сбережения, это глупость. Ну, вот. А когда ты просчитываешь, оцениваешь риск от компании, насколько вот, вот для чего ее надо поизучать, посмотреть со всех сторон, можно ли сюда делать ставку, уж есть рисковать, а рисковать необходимо, по-другому не будет, никогда не будет получаться. Это стопудов. Вот это просто аксиома. Нет риска, нет ничего. Но риск должен быть оправданным. И поэтому мы разбираем компанию, смотрим на нее под микроскопом э, все дела, чтобы вот, э, нам как можно лучше разбираться с самого начала, а с чем мы имеем дело. Это очень важно. Тогда потому что можно делать ставку на эту лошадь. Она едет впереди телеги и везет телегу за, телегу за собой. А не так, как это часто бывает. Стоит телега и лошадь стоит сзади. Кто кого везет, блин, непонятно. Нет, вот в большинстве случаев здесь все стоит правильно.